Углублением возможности развития и тестирования новых подходов и функционала в будущем доступного для всех университетов страны. Карина Саяхова, Ленаргизатуллин, Универньюз.